На прошлых занятии мы говорили о том, что человек, уходя отсюда, в зависимости от того, какие у него есть привязанности к физической материи, к плотной материи, если привязанности есть какие-либо, он задерживается обязательно в чистилище, то есть в трех нижних слоях тонкого мира. В трех нижних слоях застревает. У церковников там тоже есть упоминания о так называемых воздушных мытарствах. Это довольно неточное выражение. Почему? Потому что у них, к сожалению, знаний нет серьезных, поскольку они потеряли очень давно связь с Высшим миром. А Высший мир всегда приходил к нам через Восток. Вот это очень важно знать. Все пришло с Востока, и Христос оттуда пришел. Поэтому, как говорят силы света, сейчас на Земле нет никаких религий, кроме религий материалистических. То есть религии все материстические. В том числе и вот это православие. Оно тоже самое, такое же материстическое. То есть получается так, что настоящих духовных религий нет на Земле. А почему их нет? Ну, в первую очередь, это кальюга у нас. А во времена кальюги надо особенно заниматься вопросами духовности. А кто им занимается? Заниматься этому некому. А те редкие святые, редкие подвижники, которые были, которые понимали, что к чему, их, как правило, власти, особенно церковные, всегда ненавидели. А труды их тщательно стригли. Вот возьмите сейчас, например, вы слышали аппетитовники «Добротолюбие», да? «Добротолюбие» ну, – оно может даже в церкви продаваться. Раньше оно продавалось. Пять томов таких толстых. Это своего рода монашеская энциклопедия. Я в прошлом изучал это дело. поэтому я вам говорю. Так вот, «Добротолюбие», если вы откроете на титульном листе, там сразу написано, дозволено цензурой, архимандрит такой, то и печать стоит. Какой имел ты право подвергать редакции великих святых, которые тебя на несколько голов повышают? Надо обратить внимание на это. Будет открывать церковную книжку, посмотрите там. Там дозволено цензуруют, и недозволено цензуруют. И вот труды великих святых, оказывается, там многое повыброшено. Все, что не угодно, стоит многоточек. -то. Там многоточек, тут многоточек и так далее. Вот это очень печально, когда те, которые не знали вообще, что такое духовное состояние, Берут на себя такое право редактировать или подвергать цензуре вот такие вот серьезные духовные вещи. Но вопрос о знаниях идет. И вот когда пребывание в чистилище, то есть в нижних слоях тонкого мира у человека закончено, а вот это все наши церковные христианство, все эти секты, они все застревают в этом чистилище. Почему? Ну, потому что раз религии в основном все напичканы разными ритуалами, обрядами, всевозможными богослужебными театральными, там все выступления идут. Вот это все материализация. Если внимательно займетесь изучать этот вопрос. Ахните потом. Вот та религия, которая будет на Земле в скором будущем, одна единственная религия, она будет называться религией мудрости. А вот это все будет ликвидировано. Она само себя уничтожит в скорости. Так вот, когда чистившее пребывание закончено, очищенный человек поднимается так называемое первое небо, то есть три верхних слоя тонкого мира. Здесь панорама прошлого вновь пристает перед ним вот этот фильм, снова он просматривает. Если перед этим он когда входил в камалоку, то есть в нижние слои, в так называемое чистилище, он просматривал также свой фильм но там все внимание у него было сосоточено на разных безобразиях, преступлениях, на всякой злобе, которую он делал окружающим людям, человечеству, то теперь, когда он входит в верхние слои тонкого мира, так называемое первое небо, будем его называть, небо – это от древнего санскритского слова или Арийского слова, ведического слова, нет, небо – это не там, где нет Бога. Не Бог. Вы убрали, оказалось, не Бог. А вот небеса – это там, где нет бесов. Если бы мы вернулись в старой ведической азбуки, то там каждое слово имеет глубокий символизм. Ну, силы тьмы постарались, чтобы нас от этого дела отучить. Поэтому у нас не азбука, а алфавит. Так вот, первое небо. Вот там просматривается другой фильм. То есть то же самый практически, но теперь уделяется внимание так называемого умершего, хотя он живее, чем мы с вами, все положительные стороны его жизни. Положительно именно просматриваются. И за каждое хорошее дело, хорошую мысль он получает соответствующее что? Ну, как у нас говорят, зарплату, да? Если в первом там вычитает у него и требует отдать за свои безобразия, то тут наоборот выдают. Так что вот наше счастье, которое мы можем испытывать там, в верхних слоях тонкого мира, зависит от того, сколько и какую радость мы давали другим, как оценивали то, что делали другие для нас, скажем, как оценивали. А самая главная оценка, когда нам кто-то делает что-нибудь, это благодарность. И не просто мозговая благодарность, но это тебя благодарю, и вот, а умысливаю, что он был. Такая благодарность часто у нас а благодарность должна быть какая? Сердечная благодарность. Вот такая благодарность, она, естественно, там себя покажет. Теперь, когда давали кому-то что-то, надо посмотреть. А что из этого получилось? К вам надо, на улице подойдет какой-нибудь алкоголик или наркоман? Ну, слушай, да, денег помирает, понимаешь, тут. Всевухи нет, нар наркотика нет, да? Но ты жаль, вас и дал. Значит, ты стал что? Соучастником вот этого преступления. Или страсть какая-нибудь там, понимаешь, у человека сжигает его здесь. Ну, ты пожалел, там, дала или дал чего-нибудь этому одержимому страсти. И что? Та же самая картина. Так что вот первое небо, это место где человек испытывает радость не омраченную, ни единой каплей какой-либо боречи и так далее. А вот в нижних слоях, там наоборот. Там за все безобразие человек получает, как говорится, сполна. Значит, я вот, предлагаю вам всем 41-ю лекцию взять, и ее как следует поизучать. Не просто пробежался и сунул и бросил куда-то. А надо поразмышлять, подумать над этими вещами, чтобы чего-то хоть там в мозгах осталось. Потому что в мозгах долго не держится это все. Там порой по несколько раз надо просмотреть это все. С первого неба, то есть с тонким миром мы закончили. Переходим теперь второе небо. То есть наше эго или Триединый дух. Вот. Триединый дух, видите, да? Божественный, жизненный, человеческий. Вступает на второе небо. Он облечен ментальной оболочкой ума, которая содержит уже три атома семени. То есть все самое лучшее, квинтэссенцию трех сброшенных проводников. Какие проводники мы сбросили? Физическое, да? Эфирное и тонкое. Вот с этими тремя человек вступает в ментальный мир, в ее нижнюю сферу. Это так называемое второе небо. То есть три нижних слоя ментального мира, вот это и будет второе небо. То есть там Бога тоже нет. Но и бесов тоже нет. Хотя они могут там в какой-то форме присутствовать, поскольку формальное мышление тоже связано с бесовщиной. Часто люди не понимают, что они умерли, им это невдомерно. Сейчас по телевидению муссируются эти разные темы. Один умер на операционном столе, Вышел из тела, а был страшный такой материалист. И он никак не мог сообразить, как же так. Тело лежит на столе, а он под потолком смотрит на это тело. Как он там с ума не сошел, этот материалист. А потом говорит, что я себя чувствовал в виде какого-то шара. По чем тогда ты видел и чем ты слышал он видел и слышал, что говорили там врачи. Но ему простительно, он эти вещи не знает. А вы знаете, что на самом настоящие глаза, это тонкие глаза, а не физические. Настоящий слух, это не физические уши, а уши тонкие и уши ментальные. То есть у каждого тела, в мы имеем тело личности, есть свои глаза, свои уши. И вот в нашем физическом теле работают именно тонкие уши, тонкие глаза, ментальные глаза и ментальные уши. А если дальше идти, там тоже у каждого тела свои органы чувств. Так что второе небо, оно находится в сфере конкретной мысли, в трех нижних слоях ментального мира или того самого мира, из материи которого строится наш мыслитель. Есть мыслитель с маленькой буквы, это так называемый формальный мыслитель, который мыслит только формами, а есть мыслитель с большой буквы, это более высокая часть, верхняя часть ментального мира, из которой построен наш с вами Высший манас. А между ними есть такое вот соединение. У одних это соединение есть, а у других его нет. Поэтому у того, кто потерял вот эту линию связи или цепочку, или луч связи между своим низшим менталом и высшим, кто потерял, называется подячими мертвецами. Или, как в Библии сказано, раскрашенными гробами они называются. В этот момент усвоить надо. Раскрашенных гробов сейчас, к сожалению, много у нас. То есть, все, кто духовно не живет, это живой мертвец. Вот в оккультной науке Востока, вот это место, второе небо, называется местом великого безмолвия. Появляется там, через некоторое время наступает пробуждение. И человек находится в том мире, где он на пороге своего дома. Он еще не совсем дома. То есть первом же пробуждение там, вот на этом втором неме, человек слышит звуки музыки, космических сфер. А вот в обычной земной физической жизни мы так погружены в всевозможные мелкие шумы и грубые звуки своего ограниченного окружения, что все высшее, тонкое забивается вот этим грубым. И мы не способны слышать музыку непрестанно звучащих космических сфер. У каждой планеты свой аккорд, у каждого человека тоже свой аккорд. Все вокруг звучит на самом деле. Вот когда человек находится на этом втором небе, в сфере конкретной мысли ментального мира, он постоянно окружен различными звуками. Но слышать он будет только те звуки и те аккорды, которые созвучны уровнем и качеству его. Но это не просто звуки. Второе небо – это мир звука, и в то же время мир цвета. Если тонкий, тонкий мир – это мир цвета, а звук как бы на втором месте, то в ментальном мире это мир звука, теперь цвет как бы на втором месте. Но между ними сокровенная связь. Какая связь, нам пока не рассказывают силы света. Нам хотя бы то, что вот они дали, хоть как-нибудь усвоить немножко. В ментальном мире звук является создателем цвета. Поэтому говорят, что вот сфера конкретной мысли ментального мира – это, в мир звука. Именно вот звук ментального мира, это не просто вот такой вот там, он вот, там что-то пищит, хотя это тоже оттуда. Вот. А звук ментального мира – это план. Вот любая вещь здесь, вот которую мы видим, она ментально не звучит. Она как звук там предстоит. Любая вещь. Как звук именно. Поэтому в ментальном мире звук, то есть слово а в нашем мире на нашем уровне, это вещь вот этот момент усвоить важно поэтому у того, скажем у того же Арианна Богослова вначале было слово то есть план был и слово было у кого? у Творца то есть ментальный мир для Творца это что? Орудие, в котором создаются какие-то формы. Точно так, как у нас вот физическое тело, это, вот у нас здесь это орудие. А в ментальном мире каждое тело это определенный звук, то есть определенный план этого тела, аккорд. Геометрические фигуры образуются, скажем, если на стеклянную тарелочку или какую-то там тарелочку пластмассовую там или какую-то еще металлическую тарелочку насыпать песок, чистый речной песок и по краю вот этой тарелочки водить скрипичным смычком то тогда вот этот песок на этой тарелочке будет выстраиваться в определенной формы в зависимости от того, какая звучит нота а нота обязательно какая-то будет звучать. Почему? Потому что ночь заставляет на своей резонансной частоте какая резонансная частота у тарелочки вот на этой значит, ноте будет звучать. тарелочка, будет звук и песок будет выстраиваться в соответствующую форму. Ну это давно известная Простенькая такая схема. И здесь вот в этом втором небе вот этих трех атомов, которые человек забрал. Физический атом забрал, эфирный тонкий кинтэссенцию забрал. Вот эта кинтэссенция трех тел встраивается в три единый дух. Вот он. Раз, два, три. Три вида духа встраиваются сюда. Вот тот объем теложеланий, который человек наработал, то есть объем, что можно взять, скажем, от тонкого тела, который человек наработал, очищает свои желания, свои эмоции, вливается в человеческий дух. Вот он, видите? Ну, это дух как бы самого такого более низкого вибрационного уровня. А вот тот объем эфирного тела, жизненного тела, который дух наработал, трансформировал, а и тем самым всячески спасал физическое тело от разложения, от неправильного использования тела нашим двуногим обитателям, что многие двуногие очень скверно обращаются со своим телом. Понятно, да? Ну, представляете, вот едят отравленную пищу, совершенно не соображают, что надо прежде посмотреть, можно ли ее лечить. -то. Лечится лекарствами жуткими, которые не лечат, а лечат, наоборот. Все время человек поддерживает состояние болезни, пьет человеку радость, все ухо пьет, наркотики и так далее. То есть человек неправильно пользуется своим телом. А за это, естественно, тело страдает. И вот это все должно отражаться в опыте нашей жизни. И все полезное, что делал наше эфирное тело, пытаясь сохранить жизненность нашего физического тела, вот это будет откладываться в жизненном духе. А вот тот объем физического тела, который Божественный Дух, с правильным действием встраивается в него и обеспечивает лучшее физическое окружение, благоприятные возможности в будущем физическом воплощении. То есть из плотного тела, все что там полезно можно извлечь, оно встраивается сюда. Из жизненного тела, эфирного тела, в жизненный дух. Тонкое тело желаний, Человеческий дух. То есть, вот второе небо является истинным домом человека-мыслителя. Но именно формального мыслителя, имеющего дело с различными мыслеформами. Здесь человек обитает целыми столетиями, усваивает плоды последней земной жизни и при этом подготавливает земные условия для следующего воплощения который лучше способствует его следующему шагу вперед, поскольку эволюция всех направляет идти к свету, то есть выше и выше и выше. А вот тот звук или тот тон, тот аккорд, который он освещает эту сферу, явлен в человеке в виде света. И в то же время этот звук... То есть вот эта энергия, она является его инструментом. И именно вот эта гармоничная звуковая вибрация, как эликсир жизни, встраивает в триединый дух квинтэссенцию триединого тела. Вот. Квинтэссенцию вот этого триединого тела. Тело можно вообще писать с большой буквы, и туда будет входить как раз вот и физическое, и эфирное, и тонкое тело. Все они называются одним единым словом – тело. То есть это материальная часть личности. А точнее вся личность – это материальная часть нашей жизни. Вот это все встраивается туда. Это так называемое, как в письмах Махатм, есть там такое выражение, письма космических учителей. Подлинник этих писем лежит в британской королевской библиотеке. Значит, там космические учителя переписывались с двумя англичанами. Там сказано, что вот этот период называется периодом нарастания. То есть вот к тем накоплениям, которые человек собирал в своих прошлых жизнях, добавляется еще. Вот это называется что? Периодом нарастания. Это тот... Как раз вот то самое, где Христос предлагал всем, ищите прежде Царствия божье И не собирайте то, что здесь разлагается, понимаете, и там тля там поедает, моль там, скажем, и так далее. А для чего? А собирайте то, что необходимо в вечной жизни. Ну, говоря проще нашими словами. Но если вы Евангелие откроете, там найдете эти слова, они там еще остались. Правда, силы зла Евангелии тоже не любят, даже они их основательно там постригли. Но даже в таком виде Евангелии им нравится. Как-то в одной газете российской была такая публикация, что Христос, оказывается, был более страшный коммунист, чем любой КПСС. Да и очень недоволен был, что, оказывается, для буржуазной идеологии учение Христа, и вот оно совершенно не подходит. Ну, то есть, ну, должны же, ребята, эти буржуи, в конце концов, раскрыть своё по пооткровенничать, да? Да и учение любого космического учителя, которые сюда приходили регулярно, ни одному буржую это учение не подходит. Потому что главная беда у нас на планете – это от так называемой собственности. Все беды, все преступления, все от этого... Потому что любой собственник – это сатанист. Любой. Как его там не пытайтесь украшать, штукатурить, там намазывать, пудрить, понимаешь, его там и прочее. Он все равно бандит. Он сатанист. Тот, у которого есть собственность, но такие это очень редкие люди совершенно. Это как белые ворота среди огромных там стад черных, которые имеют какие-то вещи, их много, и он для себя их ничем не пользуется, а все другим отдает. Ну, на нашем материальном уровне таких очень мало, редкость большая. Точно так, как очень редкие у нас святые. Святые духовные свои, так сказать, дары, все время пытались отдать людям. У них материального барахла никакого не было, денег тоже не было. Они этого ничего не могли дать. Давали духовное. Редко появляются люди среди тех же буржуев, но это буквально там единица, наверное, на сто миллионов, которые, получая богатство, распределяли его среди нуждающихся. Жизнь на втором небе – это, как уже говорилось, сфера конкретной мысли ментального мира. Жизнь там чрезвычайно активна и разнообразна. Там нет вот этого, этих мозгов, очень неповоротливых, грубых, работающих с очень малой скоростью, а то и вообще говорят, что у меня сегодня голова вообще не работает. Бывает такой, да? Не работает совсем голова. То есть она может быть такая голова, ну вроде как бы и ненужная, но висит на этом месте, куда денешься. А иногда вроде неплохо работает. Но опять-таки, даже если она очень неплохо работает, все равно она очень медленно работает, тогда как в ментальном мире движение мыслей у миллиона раз быстрее, чем у нас мозга сейчас. Поэтому уж и про тонкий мир там все очень активно, намного быстрее. Все, кто оказывается в тонком мире, они живее, чем мы, у нас было много раз. А в ментальном мире еще больше. А их нам силы тьмы, ну вот тут и попы в этом постарались, разные там сектанты, рассказывают, что человек усопший, так называемый, умерший, Упокой души, Господи, со святыми, да, со святыми у упокоя, помните вот там какие христианские, никакого покоя там нет, это самостоящий бред все перевернуто, так сказать, вверх ногами. Там активность еще большая, чем здесь, во много раз. Скорость мышления там в миллион раз быстрее, вот скажем, в сегментальном мире, чем у нас. Да какому покоению может быть, речь? И вот в этом втором небе наше бессмертное эго, то есть сам вечный бессмертный человек, Усваивают плоды последнего земного воплощения и готовятся идут для очередного нового физического существования. Почему им опять сюда надо идти? Оказывается, семена очередного своего усовершенствования можно закладывать только здесь, когда человек находится в физическом мире. Вот ну, Точно так, как надо урожай получить, ты куда зерно суешь? В землю. Вот точно так мы оттуда падаем, как зерно сюда. Еще из него вырастет. Неизвестно. Вот что вырастет из этого зерна. Это уже должно решать то самое зерно, которое сюда упало. То есть странное зерно, да? Вот обычное зерно у него там нет таких вот как бы проблем. Там Что из него вырастет? Растет и все. Вот из этого, вот и из этого. Да вот. А у нас нам оказывается дана возможность самим решать, чего из этого зерна у меня вырастет. Вот чем мы отличаемся от животных и от растений. Поэтому сила света нам предлагает, ну что ж, займитесь там, следите за тем, что у вас вырастет -то. участвуйте в этом процессе сознательно. Хватит может, вам бессознательно растений, как какие-то животные или растения. Ну, почитайте то же самое Евангелие, а в живой этике, там, так там вообще, чуть ли на каждой странице нас призывает самим заняться своим собственным ростом. Требуется, чтобы плоды прошлого были включены в тот мир, которому котором предстоит быть следующей сценой действия. Плоды прошлого. Мало того, что человек сам накопил, он еще как бы подготавливает вот ту среду, в какой-то степени подготавливает, в котором придет. То есть то место, как бы готовит себе, в котором он будет приобретать очередной свежий физический опыт и собирать дальнейшие плоды жизни. Точно так, как, допустим, у человека один дом разваливается, он решил второй построить. Да? Он вот же там себе строить так как ему хочется да? и какие средства у него есть. Вот точно такая же картина наблюдается и в этом случае. То есть он там находясь оттуда уже начинает что? Подготавливать себе здесь почву, но в определенной степени. Тут и закон кармы включается и так далее, поэтому все питатели которые живут на втором небе, в мире формальной мысли, работают над образами Земли, находясь там в сфере конкретной мысли ментального мира. Они не изменяют физическое облик Земли, производят соответствующие перемены, которые меняют ее, чтобы при каждом возвращении в физическую жизнь была готова другая среда, где будет приобретаться очередная порция опыта. Пока этой среды нет, воплощенец не воплощается. Вот некоторые, как ни стараются там, а детей у них нет. Понятно, да? Среда не готова. Какая среда? Во-первых, все такое среда для воплощенца, это в первую очередь Отец и мать. Вот это среда, в первую очередь. А потом, а, отец и мать, это кто эти такие? Что они из себя представляют? Качество и того, и другого соответствует потребностям того, кто будет воплощаться или нет? Ну и так далее. Климат, флора, фауны изменяется человеком под руководством высших космических существ. И действительно, мы посмотрим, что творится вокруг. Если человек ум имеет, а разума нет, видишь, что он делает с природой, да? И он потом же куда-что приходит и говорит, Ой, что, тут, что тут не так, понимаешь, удобно. А ты же сам натворил это дело, с остальными воровушками тут все это дело Стал быть мир таков, каким мы его сами сделали. Как лично, так и коллективно. И он будет таким, как мы, каким мы его будем делать в дальнейшем. Ученый, оккультист Востока. Оккультист это тот, кто занимается вопросами изучения тайны, природы. То есть тайны природы, изучаемые человеком, называются оккультными тайнами. Так вот, ученые-оккультисты Востока видит во всем происходящем проявление именно духовных причин. Не исключая, конечно, и все учащающиеся тревожные сейсмические толчки. Тут некто начинает планету трясти, ураганы тут... Наводнения, пожары, извержения вулканов и так далее, и так далее. Все это по-настоящему имеет да, духовную причину. И люди знающие объясняют все вот эти безобразия в плане реакции планеты. Объясняется это именно материалистическим мышлением современной земной науки. То есть та наука, которая должна бы давать людям серьезные знания, она их не дает. Она занимается как бы стороной, то есть самой грубой стороной научного исследования. И вот это материстическое мышление современных ученых, в первую очередь, вызывает всевозможные катаклизмы на планете. Понятно так, кто виноват в первую очередь? Раньше, когда наука не была отделена от так называемой религии, но это было давно, это там 10, там 20, там 100 тысяч лет назад, тогда вот научное мышление, оно не было таким грубо материалистичным как у нас. То есть ульгарным материализмом наука не увлекалась. То есть грубой стороной вот этого всего, этого хозяйства. А каждое явление рассматривалось как на духовном, так на промежуточном и на физическом плане. Все в ценности. Раньше даже такой существовал закон, вот на востоке, там, в том же Китае. Если в каком-то районе Китая... Происходило, скажем, стихийное бедствие какое-то, землетрясение там, или врага, ну, или что-нибудь еще. Руководители этого района казнили и вешали на площади для того, чтобы ну, с надписью, что виновник вот этого стихийного бедствия он. Понятно, да? Вот как понимаю эти вещи, умные для люди. Сейчас у нас, как раньше было еще предсказано в роли начальников у нас сплошь не дураки. Или, как говорят на Востоке, шудры. Вот и они, вот эти самые шудры, вместе с шудрами от науки, они являются виновниками всевозможных стихийных бедствий. Понятно, да? Откуда все? Действительность человека на втором небе или в небесном мире, не ограничивается лишь изменением поверхности земли, который предстоит вот этой поверхности, предстоит быть ареной будущих вид человека за покорение физического мира, за приведение его в законное состояние. Находящийся вот на втором небе или в нижних слоях ментального мира человек Активно занимается проблемой того, как построить очередное физическое тело, которое представило бы человеку лучшие средства выражения. Он бы, конечно, хотел бы иметь такое тело, какого-нибудь супермена, да? Наверняка хотел бы. Но закон кармы говорит, ой, извините, товарищ, вы вот тут не то сделали, вот там, и так далее, и так далее. И в конечном итоге тело, конечно, у него будет что? В соответствии с его физическим поведением в прошлых своих воплощениях. Назначение человека – стать творческим, познающим существом. И он все время как бы служит в учениках беспредельной космической иерархии света. В Библии, эта иерархия называется «Элохим» на еврейском, древнем, арамейском языке. «Элохим». «Элохим» создал человека, а под «Элохимом» имеется в виду не какой-то там Бог, один, один ошенник, как он несчастный один создал у них там. А под «Элохимом» имеется в виду огромное количество разных иерархий которые каждый выполнял какую-то определенную работу. Вот как у нас, скажем. Дом строит, там, понимаете, и каменщики, и штукатуры, да, и сантехники, и электрики, там, это у пятый и Вот Полная аналогия такая же в отношении построения там и земли, и человека, и так далее. Целая группа строительных специальностей участвует. Даже чтобы нас сюда физическое тело посадить, там требуется много разных строителей. Все вместе в Библии называется Элохим, то есть множество. В течение очередного своего небесного пребывания человек учится выстраивать разные тела, всякие формы, в том числе и человеческие формы. Вот весь животный мир, который мы здесь имеем на этой земле, это все построено по нашим формам, по нашим планам которые создавали мы в том ментальном мире все животные это плоды творчества земного человека поэтому когда на человека нападает хищник какой-нибудь его там разрывает ну что поделаешь вот это ты построил это ты создал правильно это ты сделал но а, оказывается неправильно Раньше было время, когда хищников не было на планете вообще. Почему? Потому что хищником не был сам человек. А как он только стал хищником? Под влиянием главного хищника, то есть так называемого сатаны. Сейчас задача в том, чтобы избавляться от хищников. В первую очередь, многих хищников от них надо избавиться. А хищник живет по какой формуле? А формула всего две только. Хищник живет по формуле. Возьми больше, отдай меньше. А то и вообще ничего не отдай. А если отдай, так в виде навоза. И никакие тут разговоры на эти темы. Они неуместны. Есть две формулы. Отдай больше, возьми меньше. Это формула жизни духа. Я в будущем буду жить по этой формуле, тогда хищников никаких не будет, Вампиров не будет и так далее. А сейчас да. живут по формуле «возьми больше, отдай меньше». Да. Если есть, есть возможность, вообще не отдавать? Правда, отдавать приходится все равно, да? Ну какие туалеты стоят? Потому что если ничего не хочешь отдать, но ну, хотя бы это отдавай. Раньше, когда мы говорили о эфирном теле, то там шла речь о положительных и отрицательных полюсах различных видов эфира, как человека, так и различных видов эфира планеты. Кстати, все эфирное тело у нас построено из материи эфирного тела планеты нашей. И каждый человек является частью вот этих планетарных сил. Но ну, вот посмотрите на себя. Физическое тело построено из материи, этой физической материи нашей планеты. Правильно, да? Все взяли отсюда. Она наша мать. Мы должны бы ее любить, уважать и обожать. Но вы и автор. Ментальное тело, тонкое тело, эфирное тело – все построены из материи нашей планеты. И те, кого мы, находясь вот в современном дремучем невежестве, тех, кого мы называем мертвыми, они живее нас живых, и на самом деле те, это те, кто помогает нам здесь жить. Этим так называемым мертвым в свою очередь помогают природные духи, или духи природы, духи стихий, которым эти так называемые мертвые приказывают делать то или это. Человек направляет в его работе великие учителя, космические учителя, из более высоких творческих иерархий Земли и Солнечной системы. Они помогают человеку строить свои проводники, до того, как он обрел самосознание. Пока самосознания у него нет, ему подсказывает, вот, что делать-то, куда гвоздь забить, куда шуруп завернуть. То есть, как сделать то или иное тело свое. А когда человек достигает самосознания, он уже что? Вот точно так, как у нас здесь на Земле. Скажем, чтобы стать токарем, надо учиться у кого-то, да? Правильно? Да и специальность, чтобы Получить надо у кого-то учиться, а потом тренироваться, потом настолько все это освоишь, да, что уже тебе, что, учитель не нужен. То есть, как говорят, обрев самосознание, в достижение вот этой, скажем, специальности. То есть, ты уже себя осознаешь мастером и так далее. Так вот, нам надо стать таким сознательным строителем обрести самосознание, чтобы строить себя самим, а не кто-то за нас делал. Чтобы не кто-то за нас делал нас, а чтобы мы делали себя. Понятно, да? Вот каждый из нас, каждый из нас это дитё, каждый из нас, ребенок прошлого нас. Вот тот, который жил в прошлом Иван Иванович, он сегодня воплотился, он является отцом вот этого сегодняшнего. Точно так и мать одновременно и отцом, и матерью, но уж на тонком уровне, там и то, и другое вместе, здесь они разделенные. Каждый из нас тоже строит свои тела в определенной степени, когда мы спим. Но это делается бессознательно. Бессознательно. Вот вы можете запланировать себе, скажем, вещь как перед самым засыпанием, что-нибудь на завтра. Можете попробовать. Но ну, поначалу вроде не получается, поскольку не занимались этим никогда. А через некоторое время будет получаться. Почему? Потому что вот в своей мыслью, мы встраиваем в наши тонкие тела определенные элементы. Понятно, да? Вот точно так, как дом строим, там что-то встраиваем, что-то там добавляем и так далее. И тогда это что происходит? А во время, вот уже находясь на втором небе, в сфере конкретной мысли ментального мира, Человек учится, обучается вот такому строительству, строительству как помогать другим, так и строить свои дома, то есть свою личность строить. Там уже это сознательно его обучает. Он сознательно участвует в этом. Но поскольку у него развитие невысокое, он, приходя сюда, опускается в сферу физического сознания, забывает что он, так сказать, строитель, что он сам строил свою личность, а в личность ему, быть как достоинства, так и недостатки. И недостатки тоже, между прочим, он-то там встраивает. Вот точно так, как каждый, ну, посмотрите, вон эти буржуи, там строят творцы у себя разные, да? Смотрите они, какие разные у них, у всех этих. Вот точно так, когда человек строит себе очередной храм, то есть Личность свою, со своими телами и физическим телом, он строит его что? Именно настолько, насколько позволяет у него средства, а какие у него средства? Ну, у каждого он буржуй, скажем, там фантазия какая-то, да, и деньги, да. Один может размахнуться, там, то есть все, а другой не может особенно но он тоже строит. Точно так и мы, находясь там, строим здесь. Он может такое вот этот понастроить, там, для другой посмотри, какая гадость. А ему скажут, ну это очень тоже хорошо. Вот точно так каждый из нас такой же строитель. И ту личность, которую он себе построил на данный момент, это вот есть его строительство. А вы спросите, а где карма? Вот карма как раз в том, насколько качественный строитель насколько у него там развиты возможности именно вот это создать а не то вот это и есть карма понятно да то есть то что себе настроил данную личность это не надо никого там сваливать, мол, вот Бог понимаешь лишь у меня ноги руки там или глаза у меня не видит это вот это все сам когда увидим все это тогда скажем я ну, оказывается какой я паршивый строитель Понятно, да? Или кто-то не согласен. Все-таки на кого-то свалить, бы надо, вину, да? Интересно было. Вот Понимаешь, а Оказывается, строители мы сами. От начала и до конца. Тот, который основательно так уже растет, тот может такой прекрасный построить себе личность, там, тело и все такое. Художника, например, вот он творчество любит. Там, в ментальном мире, будут учить развивать меткий глаз, способность схватывать верную перспективу и различать там цвета, оттенки, которые не будут восприниматься теми, кто не заинтересован быть художником, не заинтересован, там, скажем, разбираться в цвете, в свете, в оттенках и так далее. Математику придется иметь дело с пространством. А способность пространственного восприятия связана с одним деликатным устройством – полуокружных каналов ушной полости, каждый из которых настроен на одно из трех измерений пространства. Логическое мышление и математические способности пропорциональны утонченности вот этих полуокружных каналов уха. У каждого форма уха строго соответствует вот это. Музыкальная способность также зависит от этого фактора. Но в дополнение к правильному устройству человеческого уха, то есть полуокружных каналов, музыканту требуется еще чрезвычайно утонченный струн картин. Вот у нас даже есть где-то схема о том, как устроен ухо человека. Ну, потом как-нибудь, посмотрите. Вот эти струны карти, или палочки карти, или звучащие, скажем там, камертоны, как бы. Это нечто вроде камертончика. И вот таких камертончиков около 10 тысяч в человеческом ухе. Причем каждая вот эта палочка, вот этот, Точек, способны различать около 25 тонов. У большинства людей струны или палочки карти улавливают от 3 до 10 возможных тонов. А их до 25. Но не у всех. Не все способны на то, что все 25 обнаруживают. У обычных музыкантов Каждый из них улавливает максимум около 15 звуков. Каждая такая палочка. Но музыканту-мастеру, который может воспринимать и записывать музыку небесного мира, требуется гораздо больший диапазон, чтобы различать различные ноты, овертоны, тональности, разные оттенки. И определить малейший диссонант в самых сложных аккордах. Ну, а большинство людей, там, на, как говорится, слом наступил, да? Ну, это не чувствуют этого. Ну, вот какое то трахание, пухание, вот это ладно. Эти, музыка колдунов в уду, вот сейчас у нас. Люди, там, или это радио, там, значит. Кстати, никто не ценится так высоко, как музыкант. Это почему? Да потому что музыкант, кстати, музыка стоит на самое высокое, что вот есть на данный момент вот в этом пятом человечестве четвертого круга. Художник, например, черпится вдохновение в основном из мира красок, то есть из тонкого мира, который стоит ниже, лежит ниже, он лежит. тонкий мир, потом ментальный мир. А музыкант стремится донести до на нас атмосферу более высокого мира, то есть второго неба. Именно вот этого мира, ментального мира, мы являемся гражданами. Он пытается переложить вот эти небесные звуки в грубые звуки земной жизни. Музыкант здесь, на нашей земле, выполняет высочайшую миссию. Ибо над всеми способами выражения душевной жизни царствует музыка. Понятно, да? То, что музыка отличается и превосходит остальные виды искусства, вполне понятно, если вспомнить, например, что статуи, там, любая картина остаются после своего создания неизменными. Ты же не будешь все время, так сказать, долбить эту статую, меняя, сказать, форму там у нее и все такое, да? Или картину нарисовал и тут же все время ее перерисовывать. Вот сегодня она вроде нравится, а завтра немножко нет. То есть они извлекаются из тонкого мира, а потому быстрее кристаллизуются скульптуры, картины. А вот музыка, она не к тонкому миру, она к нему не принадлежит. Это мир небесный. Она более текуча и должна воссоздаваться каждый раз, когда мы желаем ее слышать. Ее нельзя заточить, например, как статую, скажем. Воспроизводимая механически музыка теряет ту свежесть и нежность, которая воздействует на нашу душу и которая она обладает, когда проходит прямо чужого музыканта из своего собственного мира, принося нашим душам воспоминания о нашем небесном доме. И в этом случае, если она идет через живого музыканта, она говорит с душой других людей на языке, с которым не может сравниться никакая красота, выраженная в мраморе, на холсте и так далее. Понятно, да? Разница между вот этими видами искусства. Инструмент, при помощи которого человек чувствует музыку, представляет собой самый совершенный орган чувств человеческого тела. Глаз ни в коем случае не является таковым, в отличие от уха. Вот ухо слышит каждый звук без искажения, а вот глаз часто искажает то, что видит. Ну, я думаю, это понятно вам каждому. Вы эти вещи нам знаете, да? Просто, может, не обращали внимания. Кроме музыкального слуха, музыкант должен развить у себя руку, чтобы она была длинной, тонкой, с гибкими пальцами, чувствительными нервами. Иначе он не сможет воспользоваться мелодии, которую слышит внутри отдает во мне. Закон природы гласит, никто не может обладать более совершенным телом, чем он в состоянии себе его построить. Понятно, да? Закон природы. Какие тела личности мы построили в течение вот такого строительства, когда мы бессознательны, молча чего соображаем, то нам помогают другие там опытные. Ну, точно так, как в любой работе. А когда уже мы мастера в этом плане, мы начинаем сами строить свою личность. Но что бы мы там ни делали, вот, какой, допустим, специальностью мы обладаем, насколько качественно мы ей владеем, вот точно в такой степени, как здесь, мы можем изготовить вещь какую-нибудь, одну плохо, поскольку мы не мастера, скажем, в этом плане, а другую хорошо, поскольку мастер, он делает хорошо. Точно так там, в тонком мире, каждый строит себе очередную личность в строгом соответствии с его накопленным опытом. Понятно, да? Не какой-то там Господь Бог, как нам попы там невежественно рассказывает, там, Бог создает каждому душу, и он, значит, там потом туда ее засовывает, этот Бог там, и так далее. Ничего подобного. Это бред силы и кобылы, как говорят. Это невежество дикое. И стыд и позор, понимаете, этим так называемым религиям, на которых возложили вот эту миссию давать знания людям, они до сих пор этого не делают. Вначале человек учится строить, характеризующийся определенной утонченностью тела. Вначале, потом учится жить в нем, где. А вот там, на втором небе, в ментальном мире, в нижней части его, мире мыслеформ, вот такое тело там в себе создал и пробует, как хорошо будет да или нет. А обнаружить недостатки, обучается их исправлять. Все люди бессознательно работают строительством своего тела в течение своего утромного периода. Так вот, на этом закончим.